Всем приветик. Совет от ваших знакомых. Расклад плюс индийский Буду-посъянс. Посмотрим, о чем хотят вам посоветовать, сказать, передать вам. Ваши знакомые. Знакомые могут быть в разных сферах. В работе, по учебе. Возможно, даже как соседи. Так, смотрим знакомые. Ваши знакомые. Вот уже. Первое совпадение у нас здесь. Первое совпадение. Второе совпадение. А вот и третье совпадение. А если знаете, вот так вот сделать, и четвертое будет совпадение. Давайте сначала здесь, да? Так, и четвертый рядом, смотрим. здесь будут. Вот еще совпадение. Так, начнем. Давайте с первого ряда смотреть. Вот. Узел. Посмотрим. Первый совет. Первое совпадение это узел. Узел. Совет не торопиться. Ваши знакомые советуют вам с принятием решений именно важных вопросов не торопиться. Не торопиться по поводу работы, по поводу своих эмоций, не торопиться. Сначала все обдумать. Принять решение, а потом уже действовать. Обдумайте еще раз. Так, здесь у нас второй сохраняние. Так, разорванные четки. Упущенный шанс. Знакомые вам советуют. Если вы будете торопиться. То у вас будет допущен шанс, именно поступить правильно и по справедливости Поэтому вам совет не торопиться. Если вы не будете торопиться, будете все обдумано и правильно действовать, то у вас будет шанс. Шанс по поводу, если работы брать, то шанс устроиться на хорошую работу. А если по поводу отношений, также не торопитесь, сначала присмотритесь, обдумайте все, и тогда у вас будет шанс построить хорошие отношения с любимыми людьми. Так Вот еще вот трезубец. Возможно, вы хотите чему то даже если научиться, то не торопиться. В данное время, возможно, вам надо на что-то обратить свое внимание. А вы можете увлечься со всеми не теми интересами, которые сейчас для вас важны. Трезубец. Неприятное событие. Если вы будете торопиться, то будет упущен шанс и последует неприятное событие. То есть для вас будет неприятное. Если вы будете спокойно, не торопиться. Раздумаем правильно, по справедливости поступать, у вас будет шанс и будет приятное событие для вас сложится. Очень хорошо поэтому знакомому вам советуют. Так, смотрим, что тут еще какие есть совпадения вот так здесь у нас совпадение череп печальные события если вы будете торопиться вы упустите шанс у вас будет не очень хорошее приятное нет то есть не очень хорошее неприятное событие и не то что неприятно а еще и к тому же печальное если даже по поводу здоровья вот вы пошли в аптеку увидели лекарство подумали что вам оно нужно необходимо стали принимать лекарство а это лекарство наоборот проявилась у вас как аллергия. И вот тут у вас получается, вы поторопились, упустили шанс ходить. К врачу стать анализы. У вас неприятные события, то, что вот вы не думали, что так получится, что вот аллергия у вас будет. И печальное события именно в том плане, что вы упустили шанс, не сходя к врачам, не сдали анализы, не посмотрели результаты, и врач уже вам курс из витаминов или лекарств каких-то вам необходимых. Вы могли бы это сделать, но вы поступили по-другому, вы поторопились, вы сами приняли решение, но ну, не то, что заниматься самолечением, а вам по желанию, по эмоциям захотелось вот именно помочь своему здоровью, а оказалось, что в итоге нет. Это была не помощь вашему здоровью, а наоборот. Ваше здоровье стало еще слабым. Поэтому не торопитесь. Обдумайте. если даже думаете, что вам какой-то лекарство необходимо в данный момент, сходите к врачу, обсудите это, сдайте все анализы. У нас каждый день организм меняет за каждый день, каждый день меняется организм, каждый день у нас вот мы покушали определенное что-то, у нас вот есть микроэлементы, витамины. Если мы что-то не кушаем, то организм будет в этом нуждаться. Это то же самое, чтобы попить воды, вот хочется пить воды, мы пьем. Если мы мало пьем воды, то начинается уже не то, что обезвоживание, а вот именно нехватка организмом питанием воды, также еды, поэтому не торопитесь, знакомые вам советуют обращать внимание обязательно на то, то, что вы делаете или хотите сделать. Так, вот еще совпадение. Так. Совпадение. <как> Петля. <как> Петля. Проблема отношений. Если вы будете не слышать себя, не будете прислушиваться к себе, к знакомым, то у вас будут проблемы в отношениях. Вы не услышите себя, вы не поймете, Вы подумаете, по интуитции, надо сходить правильно делать К врачам вот по поводу здоровья говорю. И вы, если не будете услышать себя, то у вас получается не то, что дисбаланс, а вы начнете не то, что там ссориться, ругаться самим собой, а... Подавите не то, что подавите свои желание, а именно вы пойдете на поводу у желания, но когда поймете, что вот к чему все привело, например, вот, самолечение, ну да, можно так сказать, ну, по желанию, по то, что вы захотели, ваши желание, начали исполнять моментальное нудное желание, которое вы захотели. И вы начали исполнять свои желания, что вот надо купить это лекарство, надо купить вот эти витамины, это мне нужно. Это вашим желанием вашим мыслям нужно, а организму. Вы не знаете, в каком состоянии находится ваш организм. Это раз. Во-вторых, вы не знаете, что в данный момент необходимо вашему организму. Это два. И в-третьих, чтобы помочь. Своему организму проходите обязательно анализы, все процедуры. Хотите узнавать результаты у врачей. То есть это все надо делать. Обязательно. Они вот так вот по желанию увидели, в рекламе захотели, взяли купили и вот никого не слушая, ни знакомых, ни друзей, ни родственников стали сами себя пытаться как бы не то что лечить, а помогать своему организму. Так. Вот здесь я увидела черепашку. Это первый и четвертый ряд. А, вот так вот. Это черепашка. Так. Черепаха. Препятствия в делах. Получается, вы сами себе препятствуете, чтобы помочь вашему здоровью. Если брать именно сферу здоровья, то же самое, вот то, что я говорила, сходить, ну, увидеть даже в телевизоре, или идти по улице гулять, зайти в аптеку, увидеть какие-то витамины, или касты и захотеть это купить взять, а потом это принимать. Даже по дозам надо тоже смотреть там, вроде по весу, поскольку там миллиграмм. Это все надо обязательно только врач. Только врач может вам назначить ответственность, такой берет врач на себя. Поэтому вам обязательно надо не только прислушиваться к своим желаниям, но и еще к своей интуиции. Надо научиться понимать именно истинное я, а не то, что вы захотели, ваше желание, ваши чувства. Знакомые говорят, что вы сами себе создаете препятствия. Будьте, пожалуйста, в своих мыслях, желаниях более, более серьезными. Вот увидели, захотели. Вы задайте вопрос. Мне сейчас это надо, необходимо, важно. Прям вот так нужно. А как правильно сделать, а как правильно поступить? То есть обязательно надо все это учитывать. Они вот так вот по желанию надо исполнять ваше желание. Сделайте раз в неделю, чтобы ваше желание можно было исполнить. Жезл. Это у нас и посмотрим, что же означает Жезл. Так. Жезл. Нерешенная проблема. Знакомые вам советуют, чтобы вы все свои проблемы начали решать. Возможно, люди видят, что у вас происходит. Вам говорят про это. Пытаются, чтобы вы обратили на это внимание. Пытаются вам сказать. Именно намекать. А вы, возможно, этого не видите. Поэтому все свои дела, все свои там, то, что вы приняли решение, все это решайте, делайте все. Все ваши вот жизненные проблемы, нерешенные дела обязательно решайте. Так, знаете, что я еще увидела? Цветочку. Вот. Давайте проверю, покажу. Цветочка. Цветочку. Так. Цветочку у нас. Сейчас секунду. Лотос. Цветок у нас лотос. Лотос, лотос. Так, сейчас. Прекрасное настроение, беззаботные дни. Знакомые вам советуют, чтобы вы обязательно находились в хорошем состоянии, радовались. И то, что есть у вас на пути не то что на пути, а если вы даже сами себе в своей жизни создаете проблемы, то их всегда можно решить. Также вы сами решаете. Вам знакомые могут советовать, в чем-то помогать. Обязательно говорите спасибо. Если. Вы даже не знаете, как поступить, можете также со знакомыми посоветоваться. Возможно, не хотите, чтобы друзья, они могут вам говорить именно свою точку зрения. А вы хотите услышать не только вот то, что говорят там друзья, а еще как другие люди. Вы вот можете посоветоваться со знакомыми, узнать, как еще можно поступить в данной ситуации, в данном моменте. Давайте подведем уже итоги. Посмотрим, сколько у нас тут. Раз, совпадение. Так, два. Здесь три. Так, четыре. Четыре. Подождите, смотрите, что я еще увидела. Знакомые вам столько советов хотят вам дать. Столько много советов. Вот, посмотрите. Какие у вас хорошие знакомые. Знакомые даются нам, чтобы мы могли не только... Видите, как можно, ну, как мы можем сами поступить, да, вот, например, вот как мы. Давайте вот как мы можем поступить, да, и как советуют нам семья, родня, родственники, как друзья советуют, коллеги на работе, ихняя точка зрения, а еще, чтобы сами знакомые, вам показали, что вот много разных есть моментов, как можно поступить в данной ситуации, в данный момент. Например, вот в сфере работы. Вот вы хотите э, сменить работу, ну, вас что-то не устраивает. Семья, родня, родственники, они вам говорят, хорошая работа, что вот не нравится. Друзья могут говорить. Ну, не знаю, возможно, там не очень хорошая как бы, зарплата, хотелось бы больше, да. По работе вам могут сказать, то, что вот сейчас, в данный момент, это так вот, да, а вот будет обязательно намного лучше, то есть рабочие условия будут лучшими, также вы начнете уже понимать, что работа – это самое лучшее, и пока не надо уходить с работы. Знакомые вам могут сказать, вы можете оставаться на этой же работе, работать, но еще найти вторую дополнительную работу. Получается, второй дополнительный заработок, подработку можете найти. То есть они показывают вам совсем разные вот решения, как можно поступить. Вот. Вы можете прислушиваться, вы можете это все видеть, понимать и смотреть, как лучше всего поступить правильно. Вам говорят, не торопиться. Все все сначала, ну, не то, чтобы думать, а вот именно все внимательно посмотреть, решить и потом уже принимать решение. Так, это у нас Кришна. Кришна, смотрим. Любящий друг. А знакомые хотят, чтобы вы обращали внимание на своих друзей. Возможно, кто-то из знакомых хочет, чтобы вы были именно хорошими друзьями, стали, вот, ну, не то, чтобы прям там хорошими, да, а вот именно вот как они друзья вам советуют про вот как лучше друзья вам дать советы, вам в чем-то помогают. Поэтому говорите обязательно спасибо. И если что-то вас волнует, вы можете всегда обратиться к своим знакомым. Давайте подведем и так еще раз почитаем. Раз, два, три, четыре. Вот четыре. Так, здесь пять, шесть, семь, восемь. Это вот у нас первый, и четвертый ряд. Так, восемь, да, я не сказала. Восемь. Подождите, а я вам Веер вот это показывала. Вроде нет. Куда я тороплюсь? О, пахало. О, Так. Нерешительность, недоверие. Знакомые вам говорят, что вы правильно делаете, вы можете не доверять, быть нерешительными, в каких-то вопросах, в каких-то делах ваших. Также, чтобы вы доверяли в первую очередь себе, а потом уже по желанию, или там вам время покажет, кому можно доверять, а кому нет. Возможно, вы каким-то знакомым не доверяете, поэтому вы все не рассказываете. А есть знакомые, которые вот у вас определенные темы, только у вас есть. Именно, именно определенные темы. Кстати, я еще беседку видео. Смотрите, первая и четвертая. Беседка. Я вам показывала? Я уже забыла. Вроде бы нет. Так, беседка. Перемены в жизни, переезд. Знакомые вам помогут с переездом. Также поменять именно вот чтобы у вас началась перемена в вашей жизни, советами, либо же помощью вам помогут обязательно. Знакомые всегда на вашей стороне. Также бывает знакомые, кому вы не доверяете, с кем не хотите общаться. Но бывает, что вы думаете, что это не так. Это уже вам смотреть. Как бы Доверяю, но проверяю. Давайте посчитаем заново. Сколько советов Так раз, два, так, два, три. Подождите. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Вот цветок. Пять. Шесть, семь, восемь, восемь, девять. Так, десять, одиннадцать. Вроде правильно почитала. 11. 11 советов. Вам знакомые советуют. Целых 11 советов. 11. 11 советов. Знак. Знакомые дают вам знак. Вот. Знак в жизни. Знакомые. Мы. Вот если даже это брать, вот мы. То есть они дают знак, чтобы вы не только думали о себе, но и еще, что вы не одни. Если даже в какой-то момент случилось у вас эмоционально вот что-то вы переживаете, вы не одни. С вами вот есть ваши знакомые, ваши друзья. Знакомые, которые хотят стать вашими друзьями, Даже знакомые, которые для вас именно помощь помогают вам. То есть для вас они. Они с вами. Даже если вы часто не общаетесь, но вот вы рады видеть своих знакомых. Не все вашу жизнь я не знаю, только определенные по каким-то темам вы общаетесь. Знакомые вам хотят сказать, чтобы вы не забывали про своих знакомых. Так, целых 11 советов. Вот это да, Красота. Обязательно старайтесь слышать своих знакомых. Возможно, вы забыли тех людей, с которыми раньше общались. Не забывайте про своих знакомых, про самих себя, про то, что у вас не только есть друзья, родные, а еще есть знакомые люди, которые вам приятны, и вы рады видеть их, с ними поговорить на определенную какую-то конкретную тему. Всем пока.